Никто не заходит, но ну, все от меня, Трансесса <свят> Так Так, чё, кто присоединился? Йоу, чуваки, всем привет! Йоу, самый техничный эмси в здании, всем привет, друзья! Аплодисменты, аплодисменты О, Харрисон, Алексей Харрисон, здорово! О, Алексей Харрисон, я слышал, ты в Москву переехал? Так, <свят> а -а Блять, Марина, если мне будут писать твои подруги... Извините, я не знаю, зачем мне пишут Марины подруги Трахни меня, трахни меня. <мес> <мес> <мес> Салют всем! Извините, подруги, Марины. Но я вам не дам всё, реально. Лакомый кусочек уже достался. И от него больше ничего не оторвать. Эй, Харрисон! <мес> ты господи! Я не знаю. Парни, извините, у меня иногда вибрирует. Я Огил, да. Я Огил. хаю Я Огил, я разъебу тебя, слышь, ты пидор. Ты плохой Бэтл эмси я хороший, йоу. Сейчас на гражданке. Слушай, Марина мне просто сказала, что ты уехал от нас, чувак. Я думал, что ты предал столицу, столицу батл рэпа так вот на меня скинуть очень легко. Да. Я просто извини, не слежу за твоей жизнью, за твоим инстаграм. У меня все Марина, мой секретарь. Передай мне привет, ПЖ. Привет, ПЖ. Так, мужик, ты накурился, что ли? Не, на бинабат, ты чё гонишь? Я, я чист, реально как стеклышко в лаборатории. Захожу к тебе на хату и бьюсь головой проем. О, нихуя олдскул вспомнил. Скоро этому батлу будет уже 10 лет, чуваки, а вы все цитируете, всякую хуйню. Да телефон вибрирует, понимаете? Телефон постоянно вибрирует. Потому что пишут Маринины подруги постоянно, что хотят меня сиськи свои скидывают, Просто вот так вот. Я, Короче, вот. Да реально, на самом деле, просто сижу дома скучно. Решил трансляцию сделать. Думал, вы меня развлекете? Развлекете. Развлечете. Развлечете. Кто-то говорит. Ну, давайте, похуй. Uh, давайте развлекайте меня, давайте. давайте пишите что-нибудь смешное, пишите какие-нибудь шутки, панчи. Так на РНБ идешь? О, да. Я, я же судья на РБЛ. Ой, блять. На РНБ запутаешься с этими РНБ, РБЛ. Там же на самом деле одну букву поменять чтобы мы ставим и все одна эта шхуня даже не поймешь кто есть кто. Короче, я судья. На самом деле я сушу теперь батлы. На РНБ в этот раз я буду судить 5 батлов В прошлый раз я судил, по-моему, 3 батла Вот, мне очень понравилось судить Это клево, потому что там судейство Не надо лайвом говорить Можно дома написать там все, все, все шутки А потом прийти на видео и сказать их Вот, здорово смузи, привет, Ильяска Окей, окей, так Так, РБЛ топи же, конечно, братан Салям из Татарстана, Кингса, скажи, плиз, как ты относишься к o 74 и Карт и вообще всей андер Ну, вся андердвижуха это очень широкое понятие. В каком-то плане мы все андердвижуха. А конкретно all 74 мне не очень заходит. Ну, типа, это такой пацанский рэп, туповатый в плане. Я просто люблю рэп, где есть э, текста умные или там смешные, или какие-то необычные. Вот, а у пацанов, мне кажется, там достаточно скудоумные тексты Но у них есть клевый чел, пастор на пас, охуенно поет Вот, а Картрайт, в принципе, всегда хорошо относился к его творчеству Мне кажется, что он очень талантливый текстовик, у него есть в текстах крутые идеи Вот, а как звучит, наоборот, не нравится Вот лучше бы Картрайт писал тексты этому, как его, пастору на пасу Тогда был бы вообще кайф так, а, когда папа Парадокс будет судить 140. <laughs> Бля, чувак. Да вот на следующем ивенте уже судит там жестко. С э, Коломойским. <laughs> Коломойский, блядь. <laughs> Коломойский, мой любимый судья в батл рэпе. Я постоянно смотрю, короче, РБЛ э, врубаю, сразу нахуй мотаю всю эту хуйню и сразу на Коломойского, что он там скажет. А, так. Йоу, Гоукила в эфире. Гоукилла, привет! Привет, друг. Как у тебя дела? Как Уджи? Как там все? Как травка? Как новые шмотки? Новые кеды? Йоу, всем привет. За респект? Мне чел пишет. Конечно, респект. Кто такой папа парадокс? Чувак, это мой папа. Мой папа парадокс. Какой у тебя любимый батл на РБЛ? Бля, да чуваки, я не знаю, где Коломойский отсудил, там и мне понравилось больше. Так, ой, началось, почему Клава не прошел. Да блядь, иди нахуй, ёпта. Хос и Сектор смотрел, смотрел, мне вообще хип-хоп «Ленок в старухе» реально заебись. Го с лысым. С ресторатором или с кем? Потому что я знаю очень много лысых. Но я их всех нахуй вынесу, чуваки, вы же знаете, вы же за меня. Так. Не трожь зубы, он и так бедный. Чего ты? Рот. Да, моя подруга изменяет мне с собакой. О, хотите на собаку посмотреть? По-любому хотите. Иди сюда. Панч, иди сюда. Давай. Так. Так. Так. Э -э, смотрите, вот. Это собака. Это мой песик. Мистер Панчлайн. Э -э, смотрите, вот. У него пенис есть, яйца. Да, там где-то у него еще анус был. Вот, посмотрите. Но он скрыт шерстью, вам, наверное, плохо видно. Но, короче, представьте его. Он такой пушистый и пульсирует постоянно. Так. Колян, барян, респект. Че с Батом и говорим, почему заблочили? Блять, чуваки, нельзя рекламировать букмекеров. Оказывается, сначала мы подумали, что это хуйня, но это, оказывается, не хуйня. И они такие, типа. Мы, короче, убрали все ссылки, приролы там, а им похуй, они все равно забанили, короче, этот батл. И на самом деле хорошо, что его забанили, потому что батл-то пиздец отстой. Вообще говно. Вообще не знаю, зачем его чуваки выложили на канал, я был против. Это, понимаете, не я решаю, там, это какие-то странные люди, это теневое правительство. Банки, банки все решают. Хули тебе не устраивает мое судейство, тип. Это вы уже между собой, Рэмсити, или ты у меня спрашиваешь? Мне вообще похуй. Ты судишь нормально, Так, шум будет не мейна. Блять, не знаю, что это значит. Левас Пивас аплодирует. Левас Пивас, привет. Здравствуйте. Ну что-то вы, короче, на самом деле не очень меня развлекаете. Я думал, что вы будете меня больше развлекать. А так получается, я развлекаю вас в одну калитку. Баттл с Кири... Когда? Да, в принципе, Мишанка124 пишет, фанат Максима по-любому. Да через пару недель выйдет батл Макс Кири и Абис Б. Вот, кстати, мне больше всего их батл понравился на Тусе. Ну так, типа, чисто спойлерну, но на самом деле это чисто мне, остальным, наверное, не так зашло. Но я любитель всякой такой хуйни. Вот, мне кажется, клево батл у них. Ты чё добавь меня, и потрящим. Чкао, Чкау, чкау, чтам. вопросик. Как тебе морец с Дипом? Хуйня вырубил на третьей минуте. Когда они еще там интервью давали? Так. Зато корефей батлит как бог, по тексту красава убивает. Да, вообще охуенные текста. Охуенные биты, как там мысла. Да вообще нормально, вон там сидит, у меня картошку чистит на кухне. Готовит, не жрать. О, рэпер Антоп пишет, прикинь. У меня на стриме целый настоящий рэп... Vibration. Так, понятно, ну чё, как у вас дела? Ебать, ебал, Эзик на весь экран ещё так смотрит, будто накурен Вот вы реально долбоёбы, если думаете, что я накурен а... тебя не Да, я против накурки У меня, кстати, глаза видно сейчас разные Видите, у меня вот этот зеленый, вот этот синий, круто, да? Я такой необычный парень, посмотрите, реально Вот, как краси... красивые у меня глаза, да? Еще раз, внимательно поглядите. Если <смех> скрипт, то О, кстати, вот так если лицо сделать, похоже, как на Звездных войнах шестом эпизоде, когда там расхуярила Полпатину молнию, у нее так сморщилось лицо, он фрин, так видит. Нет. Так, чека-чека, ребят. Что-то там пишут, я на самом деле пропускаю. Может, вы уже что-нибудь смешное написали? Крифей, да, он. нихуя вы угораете. Они, короче, между собой уже там рамсят. Парни, я вам не мешаю, я не мешаю, могу уйти вообще. Дон Какой следующий баттл? Следующий баттл будет пиздатый. Mm, охуенный будет баттл, заебись прям. Гори иванш Сэдди на битах. Сэдди, нихуя вы угораете. Он чё? он жив еще? Пишет, почему ты еще жив, чувак? Да вот, просто вот. Молодой еще. Потом со сдохну. Но ты сдохнешь быстрее по-любому от спида. Извини, пожалуйста. Так, чего пацаны, пара? Да следующего будет. Иди нахуй сам, ебал твой рот, пидор. Ты пидор. План Дэд, Дети Монг, нахуй ты императору противники лохов. Это пиздешь. я видел утку в интернете, что будет такой батл. Чуваки, вы чего гоните? Такого батла на 40 BPM никогда не будет. Это вас дезинформировали. Так, еще раз э, кто-то напишет, Крифей у меня в, в, в трансляции, я нахуй всех буду банить. А чё, сиху, сай, корифей? Да, что-то там. Эски бой, играем в Акбандайсе, это Майк Бум, мой флоу боя, кабуя. А, Крифей, мерч, чувак, слушай, мерч, то уже запустили сегодня. Уже все там, пиздец, разбирают, как горячие пирожки. Да, чуваки, переходите по ссылке. Точнее, нет ссылки, просто заходите в, этой, в паблик 140BPM. Там продаются новые пиздатые футболки. Вот. Там по картинке на самом деле непонятно. Футболки охуенные, с вышивкой, короче. Там не принт ебаный, там пиздатая, знаете, такая прям плотная вышивка. Очень красиво, очень удобно. Может, еще свитшоты запустим, будете тоже покупать. Капец, чуваки, у вас все время, вы что-то за Ануса уже это начинаете базарить. Да, кстати, как вам анус панча? Я вообще-то не увидел никакой реакции. Вы что-то там в корифе все ушли. Когда я фишу, эдик, очень скоро, возможно, может быть не скоро. Я хуй знаю, чуваки, понимаете? Батл рэп это сейчас такая тема в подвешенном состоянии. Сид. Скоро все будет нормально. Скоро это все загнется, и мы просто даже про это разговаривать не будем. Как тебе А4? Да вообще охуенный! А4! Вот и просто пиздец, надо было их брать. А, Пошечки. да нет. Ну так лучше все равно видно. Короче, А4, э, тот самый брат, конкретно, очень талантливый тип, типу 17 лет, он хуярит, просто пиздец. Вот, я считаю, что у парня большое будущее, если он хуй не забьет, я думаю, что он не забьет. Или если не снаркоманится. А это вот все уже возможно. Так. Знаете, наркомания это вообще проблема современных э, творцов. Да я думаю, в прошлом тоже были подобные проблемы. Вон Есенин там, типа, пьяницей был такой озорным. Вот. Забанить кого? Какого Вова? Я просто не понимаю. А чё баттл с Дубзой не было? Чуваки, кстати, баттл с Дубзой вообще полная хуйня, но настолько хуйня, что даже просто смешно, но даже стыдно. И у меня есть идея просто, вот чисто я вам ее сейчас закину на реализацию. Я хочу этот баттл, э, ну не смонтированный, там в хуем качестве, звук не сведенный, э, провести, ну, трансляцию на, в канале 40 bpm, просто посмотрим баттл, который не вышел. Единственный баттл, который не вышел, на канал не будем выкладывать. Нахуй его. Row... Но так, чтобы вы посмотрели, поугорали. Вот. На самом деле, Таран нормальными местами читает, просто он очень много заживал, но у него стелек очень хороший. Ну, на мой взгляд. Но никто этого не заметил опять, понимаете? В последнее время мне кто-то нравится, а все говорят, да не хуйня, чувак. Чё там, чё там, пока такой идеи стыдно, ты должен был все батлы не выставлять. Да слышь, да пошел ты нахуй, еблан, ты вообще не шаришь, рот твой ебал. Весна, да, охуенный батл, просто пушка там вообще было заебись. Весна просто поразил меня. Да капец, что там опять пишут мне твои подруги? Ч, кстати, как вам, Айкос, любите эту хуйню? Вот я вот бросить пытаюсь, Айкос. Не получается. Думаю, перейти уже на сигареты. Говорят то, что помогает. Так, минус Батлюист, Эдик Ван Ванлов. Спасибо, брат. Спасибо. Ну, вы реально могли бы меня больше развлекать. М -м -м. Так, ну вот эту хуйню я вообще пропущу. Да, Годубзу на Мэйн согласен. Так, э, как дела, Эдик? Да в порядке, чувак, Все у меня хорошо. Э, Эдик, кто по-твоему лучший батл-рэпер? Блять. Э, э, не знаю, нет такого, наверное, сейчас. Э, ты говорил, что будут судить участники. Они отказались или почему их нет? Слушайте. Ну, вообще-то, ноунейм no судил один батл, вы просто это... Блять, иди нахуй, вот этот хуй, который Ты мне пишет. Не да чё я буду банить? Свобода слова всем этим даунам. Короче, CновName. Э, Никита Кновнейм судил баттлы моджи и некого энг. Вот, кстати, этот батл выйдет в это воскресенье, спойлернул такую хуйню. Вот. Я хотел еще чуваков позвать. Вот, там. Э, ну, голкилы, короче. Ну, просто GoKill э, классным был бы судьей, я уверен, но странно. Он же сам участник турнира, э, другого, параллельного, в котором участвует э, Исла, который участник моего турнира. И будет странно, если... Ну, он будет... Ну, короче, вы поняли, да, то, что странно было бы. А так, конечно, на самом деле даже было бы угарно. Если бы Голкилл судил Исла, это было бы просто охуительно. Кстати, вот как раз э, я буду судить батлы на... Рвать на битах. Я буду судить батл Исла до 11-го, блять. Приготовьтесь, нахуй. Так... Ну я, ладно, я шучу, я на самом деле объективно буду судить, мне вообще похуй, там, кто уже сочетает. Можешь меня позвать на судью? Нет. В это восхищение от души. Что думаешь насчет эмоджи? Ну я думаю, у пацана есть потенциал, достаточно, ну, поэт-песенник в будущем. Эмоджи супер. Да, моя Марина фанатка эмоджи. Хуёсе, экран погас и стало хуёво видно. Вот, так а, Как думаешь, что попадет в Финал или полуфинал РНБ э, 140 Да слушайте, да хуй знает, не люблю вообще загадывать Знаете, как получается в, Всякие люди могут попасть Кто-то вот из 8 человек точно попадет mm. Считаешь, что 40 не лучше площадка? У меня нос, пиздец, ты тупой Ха-ха Будут ли мейн-эвенты втором этапе? Да, будет скорее всего Мейн-эвент Так, а... Ну, против приказа, так что он судить, что в них. Ну да, согласен, конечно, там все понятно, в принципе, в этом батле. Так, норм, терминатор, норм, рофл прошел. Почему ты не прошел? Бля, чуваки, ну реально, что вы, с вас эта хуйня, вы зацепили за это. Что, кто не прошел, вы будете спрашивать? Почему Исла не прошел в первый сезон? Спросите про это. Будет вайпхантер на ивентах? Да, слушайте, хочется вайпхантеру а, сделать мейн-ивент. А, но э, с кем бы вы хотели посмотреть Battle Vibe Hunter? Вот чисто давайте накиньте соперников. Нужны идеи. М -м -м. Так, сам как думаешь, кто затащит, иск или приказ? Но я не хочу говорить, я же судья, но мне кажется, все очевидно здесь, кто там затащит. Понятное дело, что. Так. Кто для тебя был фаворит в первом сезоне? Я не знаю. У меня было несколько фаворитов, они все были пиздаты. Но вообще, было понятно с самого начала, конечно, что шум возьмет. Вот, он, ну, больше такой именно подходит под амплуа батл рэпера, короче. Че дальше? Че дальше? Тилс против Тилса. Вайпхантер против Тилса, серьезно? Реально? Во, все пишут вайбхантер Tills. Вайп гоукилла будет вышка. Чего вас за. Опять паразитирование на первом сезоне. Давайте сделаем пары, которые не состоялись. Зачем это? Когда челы из толпы на мейн? Да хуй знает. Вайп против киллы. Короче, все пишут вайп против килы и вайп против диктатора. Кондрашов вайпхантер, блять, ну это угарно было бы. Кондрашов <смех> вайпхантер. <смех> да. Ну просто, знаете, э, вайпхантер тоже, он, ну, типа, сяня на помойке нашел, Он хочет забатлить с кем-то крутым и пиздатым и известным. Так, на Баджи -каджу давай. На Бинабаджи заебись. <смех> да, ничего себе, реально, вот такие <смех> мейн-эвенты. Вайп и твердый знак. Нихуя у вас реально фантазия, чуваки. Вот это прям мейн-эвенты. Я думал, там, вайпхантер с Оксимироном я бы позырил. Или что-нибудь такое. Джонни Боэм, О, с Джонни Боем вайпхантер. с Джонни Боем. Пиздец, Джонни Бой, реально, если ты меня слышишь. Джонни Бой, я в к тебе. Ответь мне, пожалуйста, на мое письмо на почте. Дружище. Эдик, ты один отбирал часиков на этот сезон? Нет, мне помогала моя собака. Она гавкала, когда была пиздатая заявка. Так... Как тебе Димаста? Димаста охуенный. Я что могу сказать? Димаста супер. Вайпхантер Микси. Вайп против Джараха. Вайпхантер Редо. ооо, Вайпхантер Редо, да, смачная хуйня. Я посмотрел. Раймерс Микки. Да вы что издеваетесь, реально? Вайп нужен на мейн эвент по-любому. Я тоже согласен. Яры из ManRX возьми. Чеченский грайм против вайп. Uh, да. Букеры, волки, мейн, норм будет. Да, кстати, согласен, давно бы позорил такой батл. Давно даже, по-моему, звал же, да, типа, что-то было такое. Но не сложилось. Да, волки-ти-диктатор. Да, волки-ти-диктатор, кстати, вам идея как такая? Помните, они зарамсили на отборе. Я все вот эту надеж надежду тешу, что когда-нибудь они забаттлят на 140 и решат этот конфликт. Там же была такая хуйня, что... Диктатор говорит там, а, этот, а, как его, блять, волкити, типа бомж, орет как бомж, противный орет бомж, а, нет, бомж по музею Монтану, говорю. Короче, и этот а, Волкити такой говорит, дайте мне микрофон, дайте мне микрофон, я ему отвечу. Вот, и он не смог ответить И это, знаете, какая-то недосказанность чувствуется Я бы чисто ради интереса посмотрел, что бы он там сказал Типа, он бы наорал Такой, слышь, ты сказал, что я ору, как это Да иди ты нахуй, я нормально ору Пиздатый батл бы вышел Вот, вайпы Исла Ну, блин, видите, это чуваки, чувак В турнире, как бы, дип Вайп, в принципе, можно или И чё там, реально, о чем они будут Чё это будет за батл? За май вайпхантер? Вот, заебись Вот, вайпхантер Вайпхантер, заебись за маем. Короче, Эдик, почему не на 140? Я посмотрел, как ты рвешь. Бля, так я он батлил год назад там, посмотри там. На батле 18 плюс стоит, но ничего, можно смотреть. фали MC Вайпхантер, Сеймур Вайпхантер. О, кстати, у меня была такая идея. Я даже звал просто Сеймура по подбит. бит Он сказал, ты чего ебанулся? Я на биты. А я сказал, так это же, ну, в том-то и есть угар, типа, то что, блядь, Саймур на битах, и все такие, нихуя себе, что за бред, интересно же посмотреть, но на самом деле, а, может кто не знает, Саймур батлил с внуком, и там у него третий раунд подбитые. в принципе, нормально, чувак справился, справился, действительно справился, а, лаванда и вайп, о, кстати, нормально, так, Руся Дэмуэрто пишет, ты меня узнал? Ну хуй знает, по твоей аватарке красная куртка, вряд ли, чувак Лица не видно, извини, не могу тыкать на тебя, потому что я смотрю трансляцию Ой, да, я смотрю свою трансляцию, о, как интересно Так, итог трансляции Корифеи, хуй сос. вообще как-то там между собой это выяснили Эдик, давай нарвать на битах, уебок. давай-давай, вызываю <клышленный> тебя, выебу тебя там, вырвать на битах, соло я буду соло, ты будешь со всей своей козырной колодой будете по очереди выходить и обсираться. Я напишу куплеты на всю вашу пиздобратью. Так, давай, башкир, разъебу тебя. Башкир 0.9. Обычно 0 ставят в конце ц... э, год своего рождения, чувак. Тебе чё, блядь, 9 лет? Так, Fallen Plain Dead. Ну, это банально, знаешь, банально как-то, я считаю. Банальненько. Так, на следующем этапе надеюсь пропустишь. Куда? Куда тебя надо пропустить? Позовешь Карифея на 140 еще раз зашкваришь проект. Да чуваки, куда еще больше зашкварить проект? Все нормально, будем звать реально Коломойских вместо Карифея. А кто вот кто по-вашему? Вот реально, я все время думаю, кого звать? Кто бы по-вашему был еще в суде? Может я кого-то пропустил? Да, детимонк, Должанский, норм, пара наевает. Ну, это совсем трешак. Да, было бы круто шока на битах увидеть, согласен, дружище. Реально, очень с тобой согласен. Жиза. <сёк> <сёк> а, блин, Марина, можешь мне, пожалуйста... Ах, хотя не, я же могу передвигаться, да? Чуваки, мне надо налить водички. Ты будешь судить РНБ? Да, чуваки, я судья, пиздец, со стажем. Я еще судил раньше слово СПБ, но у меня плохо получалось. Понимаете, тогда у меня еще не было опыта, теперь у меня нормально получается судить. Так, давайте с 11 батл. Да нахуй нужен, реально, что это за бред? Батлить со всеми, кого я не пропустил на 140 BPM? Точнее, кого не пропустила моя собака. Бля, извините, у меня тут растрескавшаяся камера, отсвечивает свет. Э, да, удобно будет, не проебать. Организуй батл с Шока и Мирона. Да, чуваки, я бы с радостью. Шок и Оксимирон на 140 гипеем. Согласитесь, охуенно было бы. Как тебе Валя Вальчинский? О, Валя Вальчинский мне нравится. Мне кажется, ну, на мой взгляд, реально, одни из самых пиздатых. Вот и у них команда на, на турнире. Они отлично сочетают умение делать клевые техничные раскладки, вывозить их и, конечно же, есть панча. это самое главное, вы все в батлах. Я считаю, что по тексту надо охуенно, доебаться, верно подметить какие-то штуки. Вот, сейчас мы пришли в гости к моей кошечке. Котя! Кс -кс, кс кс Котя! Котя, блядь! Котя! Поздоровайся! Она не хочет с вами здороваться! Понимаете, у меня кошка очень стеснительная, очень застенчивая. Блин! Я вообще слышу, это телефон. Почему? матч, булка, корифей на был бы пиздец разъеб. А чё такое булка? Я просто не знаю, что такое булка. Да блин, что вы все накидываете в а это, вайбу, там, соперник. Я понял, вы хотите, короче, вайбхантер с рома Тилсом, я понял. Окси, лох! Это меня спросили. Так, вот еще увидим. Да, блять, я думаю, он живой. Увидите еще по-любому. Ааа, РБЛ Параша, победа будет наша. <laughs> Заебись. Вот, наконец-то меня начали развлекать Такими смешными шутками. Может вам просто все сообщения писать рифмованно? Рифмы всегда смотрятся забавно. Ой, опять спрашивают, почему ты вот и не взял. Реально проснулся, чувак. Чейни и вапхантер на 140 <laughs> пизда, <laughs> Я позырил. я бы вообще, в принципе, любой батл с Дэном Чейни бы позырил. Так, Эдик, ответь мне, бля. Йоу. М -м. Некий эмод же следующий <связывающий> mm -hmm. Ждете или нет? Похуй, типа Так, 140 хс Лучший Согласен, брат брать крайная Да Если он на 140, ведь кингс больше не хочет диса. Давай с чейни за забатли Нарвать на битах Обязательно, парни Со всеми забатли Эдик, не пишет Эдик Вайббукер. РБЛ воняет говно, и хуй у них во рту будет мой. Давай, давай, нормально. Я, я ебал вот это вот все. Ты думал не все, а вот это вот все. Или как он там говорит? Сделай базл корифея с каким-то ебаланом. Заебись. Реально. Я думаю, вообще много людей подходит под это определение. Кингса uh, шашка как-то чё-чё-чё-чё-чё <laughs> <laughs> И вайпхантер заглудный на го Вот и бездр идёт нахуй Это... Бля, чувак, ну ты же не бездр, зачем ты так? Uh... Uh... Чё-то я вообще не, уже вас не понимаю, короче и Не успеваю понимать, чего вы несете. Это как это, нейросеть, которую, типа, запустили, что она самая обучаемая. Через, там, три дня люди разучились его понимать, потому что компьютер стал слишком умным. И пришлось вырубить, короче, эту хуйню. Но мне кажется, тут все вообще наоборот, чуваки. Так, э -э -э, чё? Кукиш Сайрен. Чё думаешь об батве с Кукишем Сайреном? Он какой-то серый вышел. Блин, не знаю, мне очень нравится, как Айрон стелет. Кукиш мне не очень понравился в этом батле. Очень монотонно чувак звучит. Вот, но Айрон, мне кажется, вообще открытие нахуй. Ну как открытие? Он уже был известен в онлайнах. Но он неплохо запрыгнул с онлайнов на биты. Корифей Раймин будет разъеб. Уверен. Маша Хима вайп. М -м, прикольно. Маша Хима вайп. О, видели, кстати, украинскую тёлку? Как ее зовут? Алена Алена. Алена Алена. Толстая такая. Охуительно читает. И она прям жирная. Прям вталова. И не стесняется этого. Она, наоборот, сделала своей фишкой. Типа она своими телесами там в клипе трясёт. Типа она такая жирная. И она прям пиздец телет. Прям вот реально ее прям на 140 хочется позвать. Зацените в интернете Алена Алена. Так, э, как думаешь, Айрон дойдет до финала? Хуй его знает. Не знаю. Причешися. Че? Не успел прочитать. Причешись, там было написано. Бамблбизи, Рам. Ой, блядь, ребята. Ну это вам на версу с такими парами. Э, кстати, реально, куда пропали молдаване? Нигде их не видел. Согласен, кстати. Я тоже задавался этим вопросом. По-моему, Раймина не видел на последних ивентах. Он даже в гости не приходил. Странно, он же вроде, типа, в Питере живет. Mm. А давай на Мэйн Эдди Кингста Джонни Квит. Кто Соглый плюс, <с> ну хуй знает. Да не, ну в смысле, вам реально хочется, это же говно батл будет. Так, Эдик, любишь меня? Конечно. Mm. Так, Крифей Реймин батл даунов. Нихуя, чувак. Слушай, Диман, Хейту hey, словил в этой конфе, пиздец. Ну и в конфе а в трансляции, как же так тебя не взлюбили. Алена топ. Флоу лучше, чем Мози. Блять, ну это очевидная хуйня, конечно. Так. Позови Вальчинского на мейн с кем-то. Слушайте, все может быть, как бы. Дайте чувакам в турнирках отбатлить, а там посмотрим. Может, они сдуются и нахуй будут уже никому не нужны. А может наоборот, они во... ну, взлетят. И полетят батлить на рбл так. А, как ты относишься к битбоксу? Да заебись. Обожаю битбокс. Битбоксу в ванной постоянно. И драчу. Да, чего он на круфе гонится, согласен. Гос Б против времен. Да вообще давай похуй. Они что, правда, они будут делить, но будет прикольно. Как можно поучаствовать? О, до сих пор пишут, чуваки... Ну, слушайте, надо подавать заявку на сезон, когда он будет, если он вообще когда-нибудь еще будет, вот, до сих пор пишет, да, короче, я охуенно читаю, ну, сообщение группы, ты знаешь, я, короче, тут охуенно читаю, короче, вот, готов врываться, типа, да хуя вообще таких готовых, пиздотых типов. Спонсоры появились, слышал, что рекламу букмекерских контор запретят, Блять, да все нормально, все норм, чуваки, расслабьтесь, все четко. Билеты просто по три косаря сделаем и выведем. Корифей со им слово ебанат. Да все, заебало меня про корифей читать, чуваки, все. Пишите только про меня и только хорошие. А, Кила, слава КПСС замути. А, ну хуй знает, тоже что они будут там. Я бы посмотрел батл гнойного и шума, например. да, без даты было бы. А, или батл шума с Рики Ф. Да, ничтожество Да, чувак, ты даже не разменивайся, реально Я бы на твоем месте не обращал внимания Слушал новый альбом Вайпхантера и шумы, если да, то как тебе? О, ну, вайпхантеры я так Мельком прослушал, мне не очень понравилось По звучанию, странно Но он решил запрыгнуть на Эти новомодные штучки Мне не очень понравилось Вот, вайпхантер, если ты смотришь Извини меня, мне не очень понравился альбом вот, а шума я тоже слушал, Ну там есть э, пара треков интересных Вот, но мне показалось, э, мне во-первых тоже не понравилось звучание э, В плане, что, ну сведение какое-то прям хуевастое Очень много, именно голос, музыка так сведены, что как-то какие-то, ну вот я не знаю как объяснить Типа высокие частоты, много высоких частот, нету вот этого, вот этого глубокого, короче, баса Нету ноток в голосе басовых вот, куда-то это все вот испарилось, ну, в эквалайзере все как-то выкрутили. И мне не очень понравилось, как звучит. Вот, по текстам вообще огонь, там, как обычно. Ну, э, шум по-другому не может у него охуенно всегда по текстам. Вот, а так, ну, блин, э, да, про телок. Э, там была у него какая-то странная хуйня, вот эта вот лирика, чё же он говорил, про то, что он, короче, читает типу, что ты мой сын, ты, короче, ебать мой сын, я тебя, короче, люблю, а во втором куплете у него, ну ладно, похуй, ты, короче, не мой сын, ты сын моей бывшей тёлки, которая, типа, жената на другом чуваке, и вот ты их сын, а не мой, и я вообще нахуй отсюда съебываюсь вот. Я, ну, мне кажется, это совсем уже Ну, такие внутренности Это чересчур показывать Очень слишком э, наизнанку Человек вывернулся и очень лирично Но именно в плане, как это сделано это, Ну, по тексту, по раскладкам По рифмам, там, по смыслу Все очень круто вот. Но мне кажется, что альбом чересчур лиричный Получился И вот э, не хватает ему хитовости Вот именно у него был Охуенный трек С алфавитом и, и, ну все знают этот трек, это прям ебать хит, Cardio Flow. Вот я ничего такого на альбоме не услышал, я очень расстроился Вот, по-прежнему считаю, что на Cardio Flow можно еще клип снять Похуй, что этому э, э, треку уже год там, хуй знает Короче, трек очень крутой на все времена У меня в плеере, когда играет, я его не проматываю ну как, я на, на алфавите, конечно, вырубаюсь сразу, мне не очень интересно слышать. Но вот у Шума куплет там вообще охуительный. И сведено очень круто. Вот пусть, чувак, это тебе сводит вот этот же чел, который сводил вот этот трек. Вот, я высказался. На какую еще тему вам высказаться? Вы задавайте вопросы. Волки типа худел? Я хуй знаю. Чуваки, я не знаю, давно его не видел. Последний раз был у меня в в гостях пару месяцев назад. Пришел и ушел. Нахуй вообще выпускать альбомы, если лучше самые красивые рептилии уже не сделать. Ну, чувак, ну прям, прям вот сюда, прям вот сюда ударил. Так, вот я, кстати, тоже пишу альбом, если вы не в курсе, кстати, да. Я пишу альбом очень долго. Но это всегда так, я его не особо то, что пишу. Не в смысле, что я прям закрываюсь и сижу, пишу целыми днями. Нет, я обычно, если песню пишу, то я ее там ну, за один присест напишу. Но я редко сажусь, вот. Сейчас еще параллельно, понимаете, я мне надо сочетать амплуа всей этой хуйни с амплуа тем, что я организатор этого 140 BPM. Сейчас в связи с этими... Штуками, что упали вот, блокировки, точнее нас ничего не заблокировали, но сказали, блять, мы вас заблокируем жестко, хватит рекламируй букмекеров, и сейчас надо типа как-то крутиться, что-то придумывать, и мне как-то вот вообще нет до своего рэпа, но я обязательно, чуваки, я, если вам реально, если кто-то ждет, я обязательно решу все проблемы, и в скором времени присяду и закончу альбом, в принципе, у меня там уже написано, там треков семь уже, в принципе, готовы, там несколько записано уже, их можно тупо сводить. Вот. Какие-то просто написанные. Вот, я хочу сделать, наверное, треков 9, еще, то есть пару треков еще писать, посмотреть, как там все получится, может, что-то переделать, и потом выложить. Поэтому я не хочу э, торопиться, короче, и говорить, вот, альбом там через месяц или через два, хуй знает. Хотел в этом году успеть. Точнее, вообще, я хотел выпустить его на годовщину Самый красивый рептилии», но у меня не получилось, потому что я проебался. Вот, я тоже, я прокрастинатор, как и все люди, вот. Я очень много сижу за компьютером в соцсетях и обновляю просто страницы. И жду, когда произойдет что-то интересное. А в этот момент мог бы сочинять рэп, да, мог бы сочинять рэп. Да да нахуй, это тут пиздец, реально, чуваки. Так, не хочешь отрекс позвать на 140? Ну, хуй знает, я что-то его не особо на битах слышал. Не уверен, что он умеет показывать флоу Мне надо, чтобы флоу показывали, понимаете? Такое, у меня предпочтение есть в флоу не флоу Так, так, треки залетают, только депстеп и трек стоит Давай хоть что-нибудь уже залей Бля, чувак, спасибо, реально, пиздец, реально, вот тебе нравится Спасибо, пиздец, я ценю каждого, кому нравится Реально Как сказала Мози Монтана, я всех вижу и, о, о там все, кого На самом деле, самый крутой момент в моей жизни, связанные с, с рэпом, то, что я понял, что надо продолжать. Реально, надо продолжать. Э -э когда в прошлом году я заходил в магазин «Пятерочка» и что-то покупал, и чел мне на кассе, я еще был с другом, типа, друг это увидел, это круто, типа, друг, Кассир пятерочки сказал, респект за альбом, типа охуенно, мне понравилось. И я такой, ебать, охуенно, типа, заебись. Чувак из пятерочки сказал, все сразу мотивирует, сразу вдохновляет. Чувак из пятерочки, я тебя помню, ты реально ты крутой. А, ты на батлах какой-то грустный стоишь. Да, блядь, ну смотря на каких. Знаете, я просто не люблю, когда на батлах. Все чересчур начинают там что-то шататься. Если типа, ну, не круто, то я стою, тебе типа, и смотрю. Если круто, я смотрю это вот типа, и, и угораю. Я не хочу из себя выжимать и флексить вот это вот, вот это глупо там. Знаете, видели, как на Версусе, вот я смотрю выпуски иногда, у них там под BPM, ну, просто пиздец, такая каша, а они там все как будто их заставили, они прям все... Блять, нихуя, с таким ебалом, как будто. Ну, короче, и, и самое лицо такое неуверенное. Это всегда же видно, да? Короче, если флексить, то быть уверенным в этом. А я, ну, а я уверен в том как раз таки, что не надо флексить. И поэтому у меня такое лицо на баттлах. Извините. Эдик, когда выпустишь альбом, приедь в Вологду, пожалуйста. Бля, Вологда, мой любимый город, после Томска и Санкт-Петербурга и Москвы и. Ты Москва, заебись, Мне вообще. Ну, Вологда, да, там, оттуда Мариночка. В Вологде был концерт, мы приезжали туда. А твое мнение у Батонка Рефея? Нормально, в порядке, пойдет, норм. Тащи Эмили на Вента на шаре за батлы от Хельки потаки таке топ-раунды. Да, Эмили не выступает на батлах, насколько я слышал. Никто сейчас не выступает на батлах, понимаете? Как тебе кновнейм? И столько вопросов. Чувак, это да заебись, заебись. Кновнейм супер, мне нравится. Когда новые треки? Слышали трек батискафу Кновнейм, с какой-то девчонкой? Послушайте, если не слышали. Вообще клип надо снимать, это хип. Кновнейм, вот он вообще охуенно. Он на самом деле один из самых успешных типов э Но в нейм, короче, один из самых успешных типов в плане личного творчества Потому что он без всяких там э, выкладок, всякие их мои панчи, У него клипы собирали там по 300 тысяч просмотров Не знаю, сейчас уже больше Но мне кажется, для артистов, ну в принципе, для рэпера На клипе 300 тысяч, это значит, ты уже обладаешь, ну, бездатым таким Весомым, феймом, вот Особенно без вообще поддержки всяких там Я не говорю уже про всякие The Flow и новый рэп, и прочие паблики. Сейчас реально все паблики превратились в какую-то шляпу. Вот я раньше даже сам заходил на рифмы и панчи постоянно. И мне просто было интересно, потому что там постоянно выкладывали что-то. Выкладывали всяких типов, и тех, и этих. А сейчас выкладывают чисто какой-то костяк, который вокруг, там... Этих рифм панчев вырос, короче, и, и вот... И туда, знаешь, извне сложно пробиться, то есть и туда мало интересного теперь выкладывают. Сейчас реально самый интересный паблик стал тот самый панч. Хоть я их пиздец ненавижу, реально. Ну как, я их уже не ненавижу, мне в принципе похуй. Ну, все спойлерят, но они так жестко спойлерили, меня это бесило. Вот, но на самом деле реально интересно заходить именно только в этот паблик. Они реально выкладывают... Не то, что популярно, а то, что считает вот нормальным. Эпоху, даже если это хуйня какая-то по их. Ну, по моему мнению. Считаю, что круто, что чуваки поддерживают там неизвестных типов. Вот. Такая вот хуйня. Пиздец, зареспективал тому слово, вам Чуваки, но ну, все равно увижу вас просто обосу. Ну ладно, я никого не вы чего угораете. Я же не такой человек. Я не су. Э, тот самый панч, респект. Это прочитано было. <смех> это не я сказал. <смех> тебе сколько лет? 25 лет, нет. от труду. Уже почти 26, друзья. Пиздец. Молодость сохранился, да, в принципе. Э, как тебе выступление Шума на версии? Да, в порядке, нормально. Ну, круто, на самом деле. Просто, знаете, уже вот у меня, у меня вообще похуй. Ну, типа, на батте. Я смотрю, даже уже когда круто делают, я уже вижу, что это все... Э, ну, тут потухает, типа, даже внутри, в массе сознания людей. То есть, э, не так интересно смотреть батлы эти, даже если круто. Ты думаешь, ну да, да, круто, я это все видел, ну и что дальше, типа. Вот, хотя, или, ну я не знаю, может, это батл под биты. Вот, на самом деле, Хоса я сейчас посмотрел на RBL, мне очень понравились. Ну, прям вообще же охуенно, да, типа, прям... Он так читает там, и похуй даже есть какая-то вода, он уже все себя так уже круто повел, и уже сказал нужные слова, что у него все заходит. И ты просто смотришь, думаешь, бля, как он пизда-то стелит, а сколько стало сейчас говна ебучего в этих батлах, да, вот эти батлы, без бита тоже, то что там. О, это все охуенно, они там друг друга разобрали Да как это может быть вообще интересно Я вообще вам не понимаю, все сейчас кричат, что это там лучший батл Это лучший батл Просто шляпа Вы вспомните батлы, которые были просто три года назад Когда был второй сезон Слова СПБ, когда был первый сезон Версуса, второй сезон Версуса, сколько оттуда вылезло вообще типов, которые просто, у которых голова работает, и они умеют панчить, они просто, им не надо было доебываться друг друга до друг, друг друга до друг друга, не, не надо было доебываться, они просто, короче, стелили короче свою хуйню и все, и было охуенно, а сейчас Просто какая-то хуйня происходит, и все стоят такие блять, ну это лучший батл, это прям заебись Ну просто, ну позор, чуваки, реально, просто позор Так, говно и будь сейчас периф... все, этот чел, похуй, я его баню, он мне не нравится Как забанить? Скрывать прямые эфиры? Нет, я хочу, типа, чтобы, блядь, была кнопка, где его обоссывают, реально Скрывать прямые эфиры от артист, пожалуйста, комментарии В эфир с этим пидорасом выйти и обоссать его так, скрыть, пошел нахуй отсюда, бидер. А, как тебе Battle Depot, Уже говорил, да, вот это как раз пример. О, разряжается! Разряжается! Блять, чуваки, секунду. Одну секунду. Я уже говорил про это. Вот как раз яркий пример. Мне не нравится, как ба... Чуваки, мне нравится, что шляпа. Чувакам нечего сказать, и они просто выжимают из себя. А я не люблю, когда выжимают. Так, сейчас, теперь трансляция будет в этой комнате. Давайте я, короче, свет пиздатый включу. Да, вот, короче, ныне дела плохи у батл рэпа. Но на самом деле это во многом не от батлеров зависит. Это все внутри вас и нас. То есть я тоже зритель батл рэпа. Я смотрю, и знаете, когда я когда сам вообще впервые батлил, ну не впервые там вообще начинал батлить на слово СПБ, я понял, что самое охуенное в этой теме, это отдача зрителей. То есть, когда, ну, было такое ощущение, что ну, когда ты стоишь на батле как будто ты сжимаешь в руке какие-то ниточки, которые ты за них дергаешь, и толпа так типа у «Воу, нихуя!» И ты так, типа, еще раз дернул, они такие, типа «Пууу! Вот это пушка! Вот это ты сказал! Вау!» Хватается за голову. И это было самое охуенное ощущение. Вот это вот, а? А, Взаимоотдача. То есть, мы даем контент зрители дают отдачу, вот, и сейчас даже э, смотришь батлы, то что нет же этой отдачи, то есть у, у зрителей ажиотаж понизился, то есть, э, ну, просто все реагируют, да, на панчи, но это как-то типа, Вау! типа, без энтузиазма, воу, это всегда было, это и на слово СПБ всегда реагировали воу на любую хуйню, на самые пиздатые реакции это когда типа, ой, там, вот такие типа штуки. Вот, и сейчас этого прям, ну, вообще нету, понимаете, вот, ну, просто нету, короче, вот, так что, чуваки, мы либо все вместе должны, короче, взять себя в руки и, хуй знает, с интересом смотреть на батлы, да и нет, на самом деле, батлы реально тоже, ну, типа, если бы батлили вот всегда такие чуваки, как хип-хоп одинокой старухи, как он забатлил с «Сектором», то... Ну, вообще, батл рэп бы не умер до сих пор. А так батл рэп умер еще пиздец там. Еще на третьем сезоне слово СПБ Батл рэп начал загибаться. Никто этого не заметил. Это уже был пиздец. Даже слава говорил Оксимирону, что культура умирает, а ты даже не в курсе. Пиздец, реально. Сколько заявок при своем сезон? Да я уже говорил, тысячу раз, там даже написано в паблике. Полторы тысячи заявок. Я смотрел все. Кстати. Еще есть такая хуйня, то что иногда типа, ну, когда у меня люди спрашивают, ну, типа, ну, есть же такая тенденция, да, что все думают, что я там кого-то не того взял, что можно было взять там кого-то лучше, и такие типа, о, чувак, ну, ты что реально смотрел эти полторы тысячи заявок, и смотрит так типа, ну типа, ну нет, ты же не мог реально их посмотреть, типа, и я такой говорю, да бля, конечно, я посмотрел полторы тысячи заявок, я же типа отбираю на сезон чуваков, а мне такие, типа, ну-ну-ну-ну, типа, ну, пиздишь-пиздишь, по-любому не все посмотрел. Как? Вы чё, реально? Вы серьезно? Чуваки, я хочу развеять этот миф раз и навсегда. Вы думаете, что я настолько безответственный долбоёб, чтобы я не посмотрел все заявки, типа? Вы гоните? Я очень устал, когда их смотрел, но я просто смотрел их жестко. Ну, как жестко. я смотрел, давал чуваку шанс, 10 секунд, 10 секунд, у чувака есть шанс меня поразить. Ну, в плане того, что я понимаю, что если чел хуйня, то там, в принципе, понятно, да? Вряд ли, если он начинает, там, типа, залетает в бит там, и хуёво залетает в бит с этими словами, то вряд ли он там в конце видоса выдаст охуенный флоу, поэтому... Короче, вот такая вот ситуация. Так... Так, ты, конечно, архиахуенный но Гнойный тебя разъебал, а ты Ислу разъебал, красава. Нахуя ты у Гнойного хуй сосёшь? Что, простите? Так, не жалеешь, что Ото не взял? Да нет, чуваки, я вообще в жизни ни о чем не жалею. Ну, кроме там пары моментов, вот, которые я не хочу вспоминать. Вот, Но это личное. А так ни о чем. Так, Эдик бомбит. Пиздец, прям жопа разрывается. Как Анус с моей собаки. Пульсирует просто как огнедышащий дракон. Так, разъебал бы сейчас славу на битах. Да хуй знает, чуваки, хуй знает. Не, всех бы сейчас разъебал, что это же надо говорить. Я лучший. Я разъебу любого. Че, когда трек? Скоро. Чуваки, я, я насчет альбома я еще не все сказал. Возможно, короче, будет. Uh, ну, типа, может быть от меня будут ништяки между тем и этим. Mm -hmm. Ну, между альбомами там. Точнее, перед альбомом. Я еще. Ну, я сейчас работаю над тем. Я вчера кое-что новое написал. Ничего не буду говорить, просто кое-что написал, думаю, выложить это вне альбома. Вот. Так что, ну, заинтриговал, надеюсь. Mm -hmm. Так, что за Хаски думаешь? Ну, бля. О, Александр. Александр, салют, Колпина. Александр Колпина, у меня тоже ник. Ну, у него кэллплэй типа. Чувак, слушай, э, да блядь, то, что с ним происходит, ну, мне кажется, чуваки делают э, ему карьеру. Ну, реально, посмотрите на ЛСП, ему там запрещали какие-то треки, да, у него на каждом клипе по, низко, там, по 10 лямов просмотров, по 15. То есть и Хаски тоже, они охуенно пропиарили Хаски, вот, но ну, хуево, что его посадили на 12 суток. Можете думать, что это хуйня, я один раз отсидел в обезьяне. Можно рассказывать так чисто? Я отсидел в обезьяннике целую ночь, и я просто охуел реально морально, типа и физически там находиться, мне просто очень сильно там не понравилось, я очень хотел поскорее выйти. Вот, и 12 суток, если бы меня где-то продержали в подобном месте, я бы вообще охуел, да я даже думал, что я... я там сидел, думал, если сутки я там проведу, то вообще просто жесть! А я просто ночь там провел, меня всего клопы искусали, было жестко. Вот, так что, э, не думайте, что, о, да для хуйня, бля, Хаски реально, чувак, очень жаль, что с тобой так вышло. Но ты с этого больше все равно получишь. В итоге ты выйдешь, пиздец, известней в 10 раз. Ты что, думаешь, Хаски будет смотреть запись твоего стрима? Конечно, он там пока сидит в тюрьме, ему же делать нехуй. Он в все телефон пронесет, и сразу на стрим Этика Кингсты полезет. Так, как тебе Клава Браво? Да, блядь, пизда-то читает, чувак. Ничего не скажешь. Вот. Ну, на в да. А, в Казахстане смотрел, да, чувак там не вывез. Еще что-то про меня читал, что у Эдди Кингста я обиделся, правда. И на этом запоролся. И на этом запоролся. <связывая> это карма, мэн. Я надеюсь, ты не серьезно. Ну, то есть, показал, что ты серьезно обиделся. Но я надеюсь, ты не серьезно, потому что, ну, это хуйня, я уже говорил, что ä, чуваки, если кто-то не прошел на 140 ppm это не значит что он хуевый в принципе если он попал на отбор 140 ppm значит скорее всего он охуенный уже в принципе скруч например да яркий тому пример ну ладно везде бывают какие-то проебы вот но кто-то должен был не пройти и, мне кажется, вести себя так, типа, ой, меня не пустили, я такой охуенный, меня не пустили, они тупые. Но это реально, это ниже пояса. Ну, в смысле, самому себе, не мне, а ты себе бьешь прям по яйцам, когда такую хуйню делаешь. А, так, чувак, одиннадцатый уже в Питере, ты чемоданы собрал? Конечно, пиздец, вообще, мне же пиздец страшно, да? Так, глаза одинаковые стали. Нет. Нет. А, нет, все равно разные. Чуваки, у меня мутация. Почему Микки Мал сказал, что ты не хотел брать вайпхантера? Считаешь ли ты, что вайпхантер один из лучших на битах? Я не считаю, что вайпхантер один из лучших на битах. Ну да, у меня, конечно, были сомнения, что вайпхантера брать. Но там во многих были сомнения. Я сидел, думал, пиздец, кого взять, кого не взять. Вот. Но вайпхантера взяли, в итоге дошел до финала. Красава, все заебись. Эдик, скажи Макс Кири, чтобы перестал хуярить Фастфлоу э, Кстати, Макс Кири, вот чуваки, вот реально Выйдет батл с Макс Кири Мне кажется, э, все кто э, Мне кажется, было это еще на отборе Понятно, что чувак поработ, ну, переработал Свой стиль, и эволюционировал Вот э, Я думаю, всем остальным, кто не понял Станет это понятно по первому этапу То есть, в батле с АБСБ он сделал реально круто И он сделал лютейший Фастфлоу, как обычно Но при этом, чуваки он ничего не заживал. Каждое слово, все было понятно. И у него текста очень выросли. У него стали, там, не то что панчи, но такие мимасные текста. То, что есть за что зацепиться, есть запоминающие моменты. Очень круто, очень душевно сделал э, Макскири Пиздец, опасный тип. Один из фаворитов сезона, безусловно. Сейчас. Вот. И, короче, Макс Кири жестко эволюционировал в настоящего батл рэпера. Если бы он был э, таким типом на первом сезоне то он и шума мог разгибать и вайбхантеры разъебал бы точно, и, ну, короче, у него реально были все шансы э, разъебать, но вот чуваку приш... ну, пришлось какое-то время расти до такого уровня, вот. А -а -а, Ебаните сайфер второго сезона, да, конечно, прям сейчас, э -э, уже вижу этот сайфер, мы с Ислой там вместе под ручку выходим и читаем про то, какая мы пиздатая команда и как жестко всех выебали в этом году, Скажи название альбома. Я еще не придумал, чуваки, реально. Соберу все песни, посмотрю, как типа они, как, и подумаю, как это все вместе можно назвать. М -м -м. Ты будешь делать концерты 140 год назад? Слушайте, не знаю. Не, вообще, да, ну надо. Вообще, концерты было делать очень интересно. Мне очень понравилось. Особенно понравилось в Москве. Москва прям в душу запала. Мы делали там два концерта. И там пиздец был, разъебало дохуя людей. И там вот... Когда мы выходили, чувствовали прям... Ну, я чувствовал, что мы прям пиздец, как реально, как звезды, там, вообще охуенно. Так люди прям, они все слова на язык знают, все качают, там, мясо. На входе врубали треки, типа, наши, с колонок, типа, и слушали. Вообще охуенно. Вот. Конечно, хочется к этому вернуться. Посмотрим, как будет. Я считаю, что, в принципе, да, надо развивать концертную тему. На фоне вот этого падения ватл рэпа так, завтра будет рвать на битах. Ну, бля, я... Ну, вообще они по пятницам выходят, как бы. Я там ни за что не отвечаю, но, бля... Как человек, следящий за новостями, могу сказать, что да, скорее всего, завтра будет батл. И они даже выложили этот тизер-трейлер Микки Маус с домино. Так, назови альбом Рыжие из Бразерс. Да, надень очки. Зачем? Слан... Слава раньше говорил, что если бы Кил взял сезон, то он бы забатлил с ним, жаль, такого не случится? Ну, блин, а сейчас он, типа, пойдет на принцип и ни за что с ним никогда не, не забатлит. А, а вот интересно, кого-то из Молдаван собираешься звать на ивент. Ну, слушайте, пока нет, как бы. Пока не вижу объективных причин. Звать их. А, Чего по Аббезбе думаешь? Да думаю, что вообще охуя начал Челс Вообще открытие. Вот это реально ну для меня лично самое главное открытие сезона второго. У, чувак очень талантлив и ну, безусловно самый необычный участник. Вот. А, эдик. Заявки из Украины были? Да, были. Прикинь, я по-украински понимаю. Я знаю много языков. Короче, были заявки с Украины. Был чувак, очень смешно, я его себе выкладывал в истории сюда. Он, короче, сидит такой на диване и говорит, слушайте, я живу в Украине, и в моей стране, короче, нельзя скачать ваши биты. Но ну, это полная хуйня. То есть у них же есть там в контакте. Ну, короче... Чел не смог скачать биты, говорит, я живу в Украине, у нас тут не качаются ваши биты, поэтому я сейчас зачитаю текст, э, который должен был быть под этой бит, но он без бита, а вы представьте, как бы он звучал под бит. И он начал реально читать. И я вообще не понял, чел не в себе, или он так жестко троллит. Ну, как будто показалось, что по вот. Странная хуйня. Гакилл один из самых... Сильных МС на битах на пару шумов Если бы ему под конец не надоело бы баттлить Он бы всех вынес, я думаю, согласен или нет В смысле, он вообще-то в турнире Рвать на битах сейчас, хуярится Мне кажется, ему Не надоело баттлить, если он пошел в целый турнир Еще по поводу Некеля У него прикольный флоу Да, прикольный флоу, согласен Николай, Прикольный флоу Такой прям прикольный флоу Так, это было пиздец угарно А что было-то? А, про чела? Еще был чел, который стригли. Да, слушайте, я выкладывал всякие смешные заявки. МЦЛО со МЦЛО, самый пиздатый чел. У него там был панч. Ну, жестко не буду его говорить, а то меня Роскомнадзор забанит. Постригся, поебись, причешись. А что нельзя больше трансляцию вести? Мне, говорит, осталось 30 секунд. А, да? И даже Инстаграм мне уже намекает. Ладно, чуваки, в принципе, э... в воскресенье выйдет некий энэмоджи, да. Чуваки, все, всем спасибо. Вы мне составили сегодня компанию, я отлично провел время, вы меня развеселили. Все будет пиздато, смотрите батлы, слушайте треки, йо.